Давакин, Давакин, наречен так судьбой Чтобы зло извергать, привнося в мир покой Боевой клич далеко слышен твой Давакин, да спаси ты, Скайрим Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает, точнее, начинает играть в Skyrim. Да-да, совершенно тот самый Skyrim, который был представлен нам аж целых 10 лет назад И в честь своего юбилея разработчики выкатывают нам юбилейное издание Ну а об этом юбилейном издании мы сегодня поговорим и сделаем краткий обзор И совершенно новый взгляд на то, что же у нас добавили Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске Поэтому поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос Мне очень нужна, важна твоя поддержка Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видео по самым разным современным видеоиграм Таким, например, как Skyrim и не только, но мы конечно же Начинаем, ну и давай начнем совершенно новую Игру, совершенно новую кампанию Погнали, как заявляют разработчики Будет добавлено очень много нового Будут как различные новые типы брони Также будут и различная броня Для ваших лошадей, плюс будет добавлена Рыбалка, различные типы Всяческих рыб и так далее, ну сейчас посмотрим Ребятки, все мы посмотрим В процессе, ну что ж, стандартной заставочкой Никого, как говорится, не Удивишь, ну я думал даже в начале будет Что-то иное, но сейчас посмотрим как это сделано Но по сути это тоже классическое издание Только с небольшими добавлениями в игру Как обычно наши персонажи едут Да, под такие вот везеленькие титры По графону сразу не скажу Лучше или хуже стало по-моему, так же как и было. Ничего. А может быть, даже и что-то добавлено было. Да, наших ребят, как обычно, везут. Все знают эту историю. Кто не играл в Skyrim, только, наверное, самый ленивый, да? Как тебя там? <смех> не помню. <смех> Бармалей или кто-то там? Едем мы куда-то. Какой нарушитель, я вполне порядочный гражданин. Я тоже с тобой так согласен, поэтому я давно ждер дал, но не могу. И чего там раскричался? Тихо-тихо, стражник кричит. Точно. Ульфрик, здорово, Ульфрик! Давно не виделись, блин. Но в целом, по графонию я особых изменений, каких-то не вижу. персонаж. Нас же точно так же себя ведут. анимации каких-то не прибавилось. Да, совершенно что-то такое кардинальное. Пока что я не наблюдаю в этом юбилейном издании. Значит, люди на форумах были правы. Нам впаривают тот же самый Skyrim, просто в который раз. Ты, ты че психуешь? Все спокойно будет. Я знаю, я уже не раз начинал. Ты что ты, блин, паникуешь? Тебя убьют, например. Тебя зарежут. Ты только останешься живой, да я. Вот и вся, как говорится. Предыстория Конечно, все, сваливай на эльфов Везде у нас виноваты эльфы Чуть что, сразу эльфы Вот мы и приехали Блин, не помню, как это место называется Хотя столько раз я начинала. Конечно, варит Он не только с можжевелами Он тут давно туда уже добавляет свое, свой секретный ингредиент Блин, как я балдел, когда в эту игру начинал играть 10 лет назад Такие непередаваемые ощущения были Я просто был в шоке Ребятишки, смотрите, сидят, обсуждают нас У нас готовится, ребятки Готовится церемония Очень интересно сейчас будет Да-да, все знают эту историю Девочки, смотри, нас ждут. Привет, красотка! Как я тебе вообще нравлюсь, нет? Вот мы и прибыли, походу, здесь. Смотри, там еще сколько у нас пленников. Раз, два, три, четыре. Вас что-то много наловили-то. Чего? Кого? Выходим, да, уже все-все. О, наконец-то, блин, у меня уже так все затекло сидеть на этих неудобных деревяшках. Так, ну что, смотрим. У нас стандартная церемония. Нас сейчас записывают, как говорится, в списке. Ну, или отмечают нас в списках. Чувак, угомонись-то. А ты уж как-то раз помираешь. Тебе не надоело, а? Ну они, про... они ж не промажут, да там все заскриптовано давно. Ну чувак, опять он меня не послышал. Ну и чувак тоже заскриптованный, похоже. Я-я, овкорс, подхожу. Че надо? За что меня схватили? Я не виноват. То я? Ну, кто? Ну, как обычно, ребятки, нас приветствует система отладки своего персонажа и система его его кастомизации. Ну, как и обычно. Не вижу, друзья, я пока кардинальных различий. Да, вот я сейчас по -по специально пройдусь по вкладочкам а, и пор проверю, может быть, какие-то визуальные у нас различия, отличия добавились или же... Не добавились, но нет, друзья, ни раз новых Ну, откуда им бы и взяться-то, да Это же у нас The Elder Scroll Здесь уже все предопределено Новых раз не завезли Новых каких-то фишек я даже в редакторе здесь не наблюдаю Может оно и к лучшему, а может оно и к худшему Ну, давайте выберем какого-нибудь персонажа Пускай это будет по стандарту и по традициям Какой-нибудь, пускай по дефолту возьмем а, Норда, да И дадим ему, естественно, имя Готово, да, вот такое у нас имя будет так, ну что дальше? Что скажете, товарищи? Вы, можете меня отпустите просто по-хорошему. Да я пойду по своим делам сразу же. Мне это так церемония даже осточертела за столько лет. Мне уже, наверное, раз 30 начинал эту игру. Вкратце, да, это у нас вождь ополченцев, да, их так назовем. Ну, или же вождь определенного племени своего, который убил какого-то другого вождя. И его сейчас решили казнить. Пойма поймали каким-то чудесным его образом. Какие-то несколько захудалых бойцов. Которые, в принципе, не должны были этого сделать Но поймали И теперь, там же дракоши где-то кричит Дракоша, не шали, у нас церемония только начинается Сейчас будем смотреть на веселую казнь Так, ну что, кого будем казнить первым? Кто у нас первый? Кто самый смелый? Погнали Смотрите, что происходит Вот это беспредел, я понимаю, раньше был в играх Не то, что сейчас Слюни, да и только сопли А здесь, смотри, хардкор, кровища, все дела Смотри, что сейчас будет, а? Я не буду на это смотреть я лучше посмотрю куда-нибудь в другую сторону, да, смотрите, его уже положили, нет, я не смотрю, я боюсь крови, нет, я, я не смотрю, друзья, ай-яй-яй, ай, ай, все, улетела головешка, прям в таз попала, а, ах, ты же баскетболист ты гребаный, а, смотри, попал с первого раза, чья интересная очередь еще, кто еще пойдет, и долго мы на это будем безобразие смотреть, кто-нибудь вообще разрулит, разрулит все это дело, нет? Алло, есть кто-нибудь, кто разрулит этот смелый, столько здоровых лбов, мужиков, мы что тут не можем восстание устроить, что ли, давайте, ребят, соберемся уже, ну что? никто не хочет где-то у нас какой-то крик доносится и давай давай иди уже давай иди белобрысы твоя очередь давай да пошел давай Бел... да как так-то Тоже белобрысы стоял ну почему и вот нельзя было а ну что ж такое то а? несправедливость какой-то мордатый ты не трогай меня пощади уж меня чувак промаж промажчу ой голова там лежит не хочу это промаж сказал тебе я а? грозный ты типок Одноглазый, вон дракошечка летит Это выручка моя, ура Свершилось дело, здорово Здорово, Алдуин, или кто ты там Блин, не помню, как его Дракошка нам прилетел, смотри Давай ему голову попробуй отруби А меня, наверное, сейчас отпустят Ничего, в принципе, такого интригующего Да, вот в этом а, юбилейном издании вначале я не вижу я думал, может какие-то будут эксклюзивные моменты, да, например, даже по сюжеточке по той же, но нет, по свободу, друзья, бежим на свободу за этим типом, добраться до крепости, ой, вот это жара, ты посмотри, что творится, вот это жарища тут, просто-напросто адское какое-то пекло, так, ладно, нам сказали бежать вот туда, бежим вот сюда, так, что тут такое у нас, пошли, чувак, пошли, я за тобой не побегу, там дракон сейчас тебя собьет, я знаю. Иди давай, иди, давай иди уже, я посмотрю Ну, что какой забагованный, ты раньше, по-моему, это быстрее делал, ну Молодец Как-то ты телепортировался, где дракоша? Ну должен же быть дракоша Что ж такое, а? Не, не все по сценарию, я-то думала, оказалось Вот и все, вот и дракошка появился Молодец, поджарил задницу этому типу Может мне его облутать как-нибудь? Нет не дают, а туда наверх нельзя. Так пойдем вниз. А, ну все, побежал, понял. Да, по погнали. В трактир нам срочно надо. В трактир. Ай, что-то я разучился вообще и прыгать разучился. И бегать здесь разучился. Давно не играл я, друзья. Давно я что-то не играл. Скайримчик, мой любимый. Так. Огородами надо жать, Федька, огородами давай жми. Ну, что дальше-то, что дальше? дальше? О, дракон, ну здесь уже. Офигеть! Алдуин, не трожь меня. Я ж тебя побью потом когда-нибудь в будущем. Я запутался. Мне надо в другую сторону бежать. Или с тобой идти, или с другим каким-то чуваком идти. Ну пошли с тобой. Что ж уж, раз уж так Получилось. Идем с тобой, чувачок. Как бегает я уже не помню. Это я сейчас бегу или что? Фариш, да, Фариш, вроде бегу. Иду, иду. Осторожней, сам осторожней, блин. За... Смотри, чтобы твою задницу не поджарили. Ой, какой здоровый, а? Вы посмотрите на него. Даже драконов, по-моему, не поменяли, нет? Но этот у нас вообще самый красавчик. Красивее этого дракона в игре точно не найти. Что с тобой? Что с тобой? Ты что-то принял? Нет? Хорош, лежать, лежать, чувак, у нас тут дракон нападает. Хватит прохлаждаться, пошли за нами. Кого ты понесешь? Подожди, меня хоть доведи до места, а потом понесешь его. Не надо никого нести. Давай, давай, точнее бей, коса, коса ты бьешь, не попадаешь. Вот это, ребятки, хардкор, смотрите, что творится. Что у нас тут происходит? Вот два типа. И сейчас у меня, по-моему, должен будет быть выбор, за, за кем бежать. Они встретились не в том месте, не в то время... Ой, смотри, стражник полетел, как же ему сейчас больно будет, ты задницу отобьешь. Упал. Так, я так понимаю, надо сейчас разделиться. Ну, я, наверное, с тобой пойду. Ой-ой-ой, дракон, меня уже тут почти под задницу, ох. Похоже, меня прищемило драконом. Вошли мы, значит, в, кре в крепость с Хадвардом. Я понял, что это был, блин, не цыпленок, черт возьми, с перьями. Я же видел сам, что это дракон был Зачем мне разжевывать-то? Да, конечно, давно пора уже сделать Ты что, какие тормозные? Я же давно говорил об этом Сейчас мы тут все обшарим Все обчистим Посмотрим, что можно взять такого топового Давай я сначала отдохну я пока полежу, ты потом меня разбуди К утру, нет? Нельзя полежать? Что ж такое, я хотел полежать, думал отдохну Сейчас после тяжелого трудового дня, блин Не каждый день приходится с драконами бороться О, имперский шлемак Злотишко я нашел, да, напоминаю, что мы в это Юбилейное издание играем без Каких-либо модификаций то есть это на стандартный Skyrim, но просто с какими-то дополнениями, небольшими нововведениями. Ну, лично, как по мне, так Skyrim какой-то с большей, больш, большим количеством каких-то а, модов, он, мне кажется, поинтереснее будет, чем а, вот это все дело. А так, это пустая, достаточно, игра, которая уже изъезжена годами просто-напросто. Это чисто мое, как говорится, имха мнение. Давайте меч тоже возьмем. Сыровато все равно смотрится. Я играл в различные версии Skyrimчика. И те версии, которые были с модами, они были гораздо поинтереснее, чем вот то, что у нас сейчас. Да даже там, по-моему, инвентарь был гораздо интересней. Оружие, железный меч, одежда. Давай мы что-нибудь напялим с тобой. Имперские сапоги, шлемак, домотканная одежда. Давай напялим на себя по максимуму, 44 броня, во, вот так вот мне больше нравится, 44, чтобы была броня, и ключ еще у нас от крепости, все, отлично, меч ты на какую клавишу, во, отлично, все, погнали, халдер или кто-то там, хальвар, пошли, пошли уже разруливать дальше ситуацию, нам нужно сегодня как минимум отсюда выбраться, блин, я могу быстрее бегать, охрана, встает охрана, так, нажмите М, чтобы атаковать, ну все, погнали, в бой, а приветушки! Ребятушки, ой, ой, ой, ой, ой, больше же больно же тебе наверное, ваш запас сил не исходит. Блин, один удар нанес и уже запас сил не исходит. Давай уже, давай уже, Хадвар, помогай мне, Хадвар, черт возьми, меня атакуют, Хадвар, срочно, срочно подмога. А, все что ли? <р Sale> как легко. И ты тоже справился Ай, молодца, хват, Хадвар, работает как нужно. Так, ну что, Кира собратьев Бури наверное будет посерьезнее, меховые сапожки и вот эта вот а, дубина мне точно пригодится. О, наконец-то! Всех, короче, я обчистил. Так, тут мы долго не задержимся, а тот сейчас зацензурит. Так, секундочку. Железный боевой топор. Обожаю топоры. Так, ну что, давай поменяем сейчас с тобой оружие немножечко. Блин, где у меня инвентарь? А, давай посмотрим а, на топорик. А, где у нас топорик? Меч у нас. Смотри, вот тут есть у нас показатель урона, вес. Ох, а, у, у, у топорика больше урон. А у, а у молотка-то вообще офигеть какой урон просто-напросто. Ну, так как я а, дуболом своеобразный, да, такой крепыш, я предпочту сейчас вот этой вот дубиной и размахивать. Ну и давай мы с тобой попробуем сейчас одежду какую-нибудь оденем. Кираска. О, 42. Не, не, не вариант вообще. Кираса легкая имперская как-то получше будет. 50. 49. Ничего себе. Меховые сапоги, меховые перчатки. Я бы, наверное, еще взял какой-нибудь щит. Где он? 66, друзья. Но в этом случае я смогу биться только лишь со... Таким оружием, как, например, железный боевой топор Все! И вот такой мне расклад больше нравится Ну что, погнали, да, погнали Ох, капусточка Короче, много чего можно здесь обшаривать, да По-хорошему Блин, даже мешки не раскрываются Ну как так, ребятки? Как же так? покупая Skyrim в который раз, и тут даже, ребят, нет анимации на мешках. Я помню, в каком-то из модов было это достаточно интересно сделано, что ты заходишь, например, в какие-то мешки, они у нас как бы с анимацией так, так раскрываются. И это было гораздо интереснее и атмосфернее, чем играть в это коллекционное а, издание. Ой, ой ой ой ой ой ты посмотри, что это было! Ни хрена себе экшон завалило только что стражников. Ну что, в обход пойдем, чувак? Пошли в обход, ты смотри, что творится. Никак. Но ну, я тоже думаю. Пойдем, что ли, в обход тогда? Что делать-то? Пойдем, здесь пройдем. Оп! Есть кто-нибудь? Кто там тихо? Я же кассу умею. Воспользуемся этим. Воспользуемся, я постараюсь нанести Да ты куда лезешь наружу, надо же думать Чувак, ну ты че как дуболом, а? Я думал, я дуболом, а ты еще хлеще, чем я дуболом оказался Ладно, будем разбираться тогда Бери их на себя А я буду рубать сбоку, еще вот так Получай, бубешник, знаю, с кем связался Кто тут папка на Пу на тебя, пошли дальше Зелье, да, хочешь поискать? Сейчас поищем, давай посмотрим Вот здесь вот, опа, слабое зелье я выпил или взял? Не пойму. <смех> Похоже, я выпил все дел. Вот еще, еще зелье я вижу. Ни хрена себе тут зелья, смотри. Тут они прям зельеварню какую-то открыли. Так, вот смотри, на комодиках, главное, есть анимация. А почему на мешках нельзя было сделать, когда я их открываю? На бочках, например, чтобы крышечки съезжали. О, вот это вот еда мне пригодится. Короче, много, ребят, тут можно шариться, много тут чего можно подбирать. О, вот видишь, да, только что я нашел интересные какие-то ингредиенты, да, они мне потом пригодятся. Так, этих чуваков надо бы облутать по-хорошему. Но мы с вами, ребятки, просто смотрим, что из себя представляет коллекционное издание. Поэтому зацикливаться здесь я сильно не буду. Все, чувак, я все зелья нашел, погнали дальше выдвигаемся что у нас там дальше по сценарию угу. нам надо выбраться из этих катакомб для начала тихо тихо вот там еще чуваки ходят осторожней не лезь на рожон давай я сейчас тихонечко пройду там походу маги какие то нифига себе с Хогвартса что ли распустили вас чуваки опять уже дубалон в это смотрите он пошел тут всех месить ну-ка не сюда тебя. придется тебя сейчас поговорить и поиметь дело со мной не бейте моего пацана подожди а ты свой что ли <laughs> это же свой пыточных дел мастера я то думал это не свой а он оказался свой. Ты свой, значит, чувак. Ладно, извиняй, слушай, если что не так, если где-то тебя зацепило своим, своим топориком. Да, вот они, отмычки. Да, здесь я помню, что миссия такая, что нужно отмычкой вскрыть, по-моему, какую-то клеточку и что-то там а, найти. Вот эту, по-моему, кле клеточку мне нужно и вскрыть. Так, давайте попробуем, от от воспользуемся мы отмычечкой. Да я помню, как это делается, не надо мне подсказывать. Я же профессионал по Скайриму, блин, что-то... Что тут трудно вот в этих замках? Абсолютно ничего сложного и нет. Так, ну что, забираем, значит, мы а, Том с заклинанием. Тут нам пытаются рассказать, что мы можем выбрать и а, линеечку магов, да, то есть мы можем пойти по этому пути. Но я предпочитаю пока быть дуболомом, знаете, с топором и со щитом мне это как-то попроще просто принимать решения в очень сложных ситуациях, поэтому я предпочту остаться именно при таком обмундировании. Так, ну что, выдвигаемся дальше, смотрим, ребятки, коллекционные издания. Есть тут кто-нибудь? Нет, давай тихонечко, тихонечко, чувак, не лезем на рожон, еще раз повторяю, хорош. А, тут пещера уже, ну все, выходим отсюда. Не вижу я никаких сильных, таких кардинальных изменений на первый взгляд, по крайней мере. Возможно, когда мы выйдем отсюда, будут какие-то изменения... Но на данный момент а, не очень. Ох ты, вот это место, короче, жесткое. Так, давай, чувак, вот сейчас мне точно нужна будет твоя помощь. Ты где? Алло, иди сюда. Он что-то там встал опять. Хорош ступить уже, пошли. Вот тут точно твоя помощь нужна будет. Это достаточно сложное место, где нам придется сейчас с тобой побиться за трон за титул так хорош бить моего чувачка ну ка получай солдат братьев буре. есть одно Ох, с молоточком второй хорош не бей меня сильно так блокирую вот это удар еще раз вот это удар давай мы сейчас с тобой закончим уже так тихо тихо бей по счету по счету бей отлично ах сейчас долбанет же а вроде промазал смотри сколько там народу нам бы как то разобраться с этими со всеми ребятками так давай чувак чувак на на нас вся надежда выдвигаемся я постараюсь обойти аккуратненько сбоку вот они все в меня стреляют, да Если Они, по-моему, больно очень попадают Так, вроде по, -по, по мне пока вроде не попадает А ну получай в голову! Хватит уже тут стрелять, расстрелялся он Ты тоже получай, что ты тут заныкался? Где-то вообще в левом месте На по зубешнику, а все зубы только разлетелись в стороны И с ноги еще, с колена поддай ему Что, все вроде всех расшатали? Пойдем дальше, где двери? Ты хорошо, как владеешь, смотрю, ключами Мастер ключей, что ли, все двери можешь открывать? Что встал-то, пошли дальше Пойдем, пойдем, конечно же надо здесь, мне кажется, рычажок дернуть Давай, Хадвар, я в тебя верю Ты в этом плане более прошаренный, чем я Ну что ж, идем дальше Перед нами открываются совершенно новые потаенные места Здесь где-то должна быть медведица, я насколько помню, да? Здесь нужно будет с ней встретиться Но я, наверное, постараюсь ее обойти бачком как-нибудь Так, куда нам? Что это такое за звуки странные? Чувак, хорош шуметь, а! Где-то что-то обвалилось, смотри-ка То ли здесь что-то обвалилось, то ли там, не пойму Чувак, ты куда спрятался вообще? Тебя завалило, что ли, там где-то, короче, чувака нашего, похоже, засыпало. Что-то он отстал. Ну и ладно, отстал так отстал. Мы пойдем дальше. Так, нам вскоре предстоит встретиться еще и с очень интересными обитателями этих мест. И вот мы уже, покажись, до них дошли. Добро пожаловать в паучи логово, здесь достаточно хардкорно и без помощи мне, наверное, здесь наваляют наши дорогие паучки Ну мы-то играем, на, похоже, на обычном уровне сложности, да, поэтому паучки мне ничего не сделают Я помню, как-то я играл на легендарном уровне сложности и даже в этом месте эти паучки, да, при одном выстреле отнимали чуть не 25% хп а, я, а теперь я с одного удара, смотри, просто наношу урон в голову и все, ты, блин, откуда взялся, а? До этого тебя, значит, не было, как я, значит, разобрался со всеми проблемами, ты появился. Ну ты вообще молодец, короче, а? Огурец. Миссия, и вот она, медведица. Так как мы играем с тобой на легком уровне сложности, пойдем мы с ней сейчас разберемся. Медведица, здорово. Здесь, по идее, надо в да, можно прокрасться даже. Ой-ой-ой-ой-ой, жесткий какой медведь, здорово. Давай, помогай уже, родной. Что ты там вдалеке стоишь, поближе подойди. Да, этот медведь достаточно хардкорный, когда ты играешь на легендарном уровне сложности, сейчас же он реально на два удара. Так, идем дальше, друзья, идем дальше, нам надо выбираться из этих злачных подземелий и посмотреть уже, что там у нас вытворяет дракоша на поверхности. Чувак, ты где? Его? Выход? Я тоже так думаю, пойдем уже на выход, хватит уже, мы здесь с тобой задержались. Застоялись что-то мы здесь, пора выходить уже Посмотрим, что нас ждет там внаружи Ух, нелегко, конечно, это было Нелегко, режим выживания В режим выживания является потребность появляется потребность В пище сне их сохранение тепла Также добавляются новые трудности Недоступность быстрого перемещения Уменьшение грузоподъемности И повышение уровня только во время сна Смотрите, раздел режим выживания, меню помощи Включить режим выживания Режим выживания, можешь включить а отключить в любой момент Да, вот она, кстати, одна из фишек, которая была добавлена Пока дуин еще 100 увидимся как-нибудь да вот одна из фишек которая была добавлена в этом коллекционном юбилейном издании. берите это на заметочку как только я включил режим у меня вот там смотри видишь где компас появилась солнечная погода это типа мне достаточно тепло и комфортно с этим с этим чуваком мы разобрались давай чувак пока пока спасибо тебе э, за помощь ну и в принципе мы выходим в большой мир Большой мир полный приключений Тех самых приключений К которым мы так давно а, привыкли Ну какой, ребятки, можно сделать вывод из этого всего? А, да, Скайримчик повезли, подвезли, юбилейные издания нам завезли. Но, как по мне, так он остался тем же самым Скайримчиком. Дополнительный контент этого DLC, ты его сможешь увидеть, конечно, в процессе прохождения. Да, где-то ты будешь находить что-то новое. Как говорят разработчики, ты будешь заниматься и рыбалочкой, и еще чем-нибудь. Сильных изменений в графоне я не наблюдаю особо кардинальных. Ну вот, нет этого. Вы проголодались, и ваш общий запас... Сил уменьшился. Это отображается как темный участок на индикаторе запаса сил от голода. Вы менее эффективно атакуете своим оружием. Поешьте, чтобы утолить голод. Как правило, приготовленная пища гораздо лучше утоляет голод, чем сырая. Поедание сырого мяса может вызвать пищевое отравление. Нет, вы видели, да, каким образом у нас на нас сейчас давят с выживанием, да? Офигеть просто. Так, что-то мы куда-то забрели на какую-то делянку. Факельная шахта. Ну, я, наверное, сейчас сюда-то не пойду. Ух, чувак, ты откуда, а? Ну, какого черта? Я только после боевочки. Дайте отдохнуть-то, а? Бандюган, ну, бандюган, смотрите, увязался. Ну-ка, напади, получай. А, ну, получай еще. Получай прям в бубешник. Никаким бандюганам здесь не место. Я солдат имперской гвардии. Мне вообще все по... Атмосферность игры, конечно же, ничуть не пострадала. Все то же самое. Но, как мне кажется, что игра осталась той же, тем же самым Скайримом по большому счету. И я не вижу тут каких-то кардинальных изменений. О, волчара, здорово. Здорово, волчара. Тот же самый, например, Скайрим с модами. Если где-то скачать, то э, можно будет, э, мне кажется, погрузиться в еще большую, лучшую атмосферу, нежели это здесь и есть и сейчас. Получай, волчара, позорный! Да, все, отлично, разобрался с волками. И мы идем дальше. Надо дойти до какого-нибудь поселения, глянуть, как оно там вообще у нас выглядит. Может быть, там что-то поменяли у нас. Новый контент! Я вижу новый контент! Нет, друзья, это просто олень. Олени, кстати говоря, у нас тоже раньше были. Это просто олень, ребят. это не новый контент. А вот новый контент, он у нас плавает вот там, вот в воде. Надо только достать удочку и начать уже... Ловить рыбку, пока что у нас удочки нет Здорово, чувак, ты куда побежал вообще, а? Я тебя обгоняю, да? Ты не там, не по той дороге бежишь Я тут по срезам, по срезам За мной беги, быстрее прибежишь О, вон там у нас поселение, вот туда-то мне точно а, надо Я так понимаю, мы пришли именно туда, куда я и думал Давай мы посмотрим на карту Что-то я на карту даже не смотрел Карта мира, это я знаю Карта мира поменялась ли у нас в этом юбилейном издании? Чет то я не вижу, абсолютно Никаких изменений. Как было, так, собственно говоря, и осталось. Но, собственно, что здесь может измениться? Карта, она и есть карта. Те же самые значочки, да, тут Вайтран у нас, тут у нас Ривервуд, Жилище в тундре. Вот этого, кстати, у нас не было. Но, скорее всего, это и относится к какому-то новому контенту. Ну что ж, идем в Ривервуд, посмотрим, как у нас живут здесь Местные, Ривервуд, добро пожаловать в Ривервуд, это у нас спокойная деревушка, которой ты можешь порелаксировать и отдохнуть как следует Да, вот у нас, значит, Свен, как обычно, тут у нас бабушка стоит, не будем к ней подходить мы Ну и вообще можно здесь, в принципе, задружиться с местными, заобщаться Вот, пожалуйста, тот самый кузнец, Алвар, который нас научит кузнечному ремеслу Здорово, здорово, я тоже очень рад тебя видеть, тут, по-моему, какой-то волчара бегает, смотрите, собачара Собачка у нас тут, да Первый раз, когда заходишь в какое-то поселение В Скайриме, всегда какие-то интересные Сценки начинают Происходить, да я у тебя не прошу, чувак Не надо мне от тебя ничего Я самодостаточный гражданин Курочки тут ходят. Короче, друзья, ни хрена я не вижу особо каких-то кардинальных изменений. Ну вот давай посмотрим, например, торговца Ривервудского, что у него есть а, в продаже. Вот он-то точно сейчас покажет нам новый контент. Я понял, что я устал. Вот, кстати, видите, вот тот минус, который, про который нам говорили. Когда мы устаем, наша полоска выносливости, вот там она в правом нижнем углу экрана, она немножечко по-другому себя ведет. Там, смотрите, небольшое деление, на которое ограничено. Хорош болтать. Ребят, ну хорош, дайте я уже с торговцем поболтаю. Что случилось, что у тебя есть на продажу? Давай глянем. Так, давай, давай, чувак, рассказывай, выкладывай, что у тебя есть. Лукан, Валерий, оружие. Давай, давай, посмотрим, что у нас есть такого необычного. Удочка! Вот оно, друзья! Вот он, тот самый контент. Ну-ка, давай возьмем у тебя удочку. У меня деньжат на нее хватит. Вроде бы хватает. На последний, друзья, купил я удочку. Из одежды посмотрим, что у нас есть. Перчатки из-за вот, ребят, тоже из интересного И, кстати, да, вот смотрите, на эти перчатки Вот эти перчатки тоже что-то из разряда нового контента Таких я в стандартной версии не видел Это что-то реально новое И вот эти вот тоже параметры, которые ты видишь в виде тепла Это тоже относится у нас к Skyrim выживанию К режиму выживания Если мы отключим этот режим, вот этого не будет Так, посмотрим, железный пластичный шлем По-моему, он выглядит как-то по-другому по-моему, железный пластичный шлем как-то по-другому сейчас выглядит. Может, я ошибаюсь. Кожаный рюкзак. Не хватит у меня на него денег. Кольцо. Кожаный рюкзак что делает? Переносимый вес увеличивается на 75 единиц. Не совсем помню, было это в оригинальной версии. Нордский обруч. Добавили, кстати, очень много всякой косметической хрени. Например, вот такого обруча я не припомню, но он теперь есть. А, всякие одеяния. Так, ну, одеяния вот такие вроде бы были у нас, Да. Рыбацкая шляпа, вот такого вот не было костюмчика у нас Короче, да, достаточно немало контента Вот, рюкзаки разные добавили, как мы видим сейчас тоже, ребят Из разряда нового контента, что можно будет встретить в этом а, юбилейном издании И так практически у каждого торговца можно будет найти совершенно новое а, что-то Валера, все с тобой понятно, я понял, что ты продаешь Короче, барыга ты еще тот, а, которого нужно еще поискать Здравствуйте, Камила, можешь с вами познакомиться? Болтать хотя бы, что вы мне расскажете Ладно, не хотите как хотите Я пойду тогда подальше схожу Ну, как-то реально без модов непривычно И пустоватым кажется мир Как будто где-то, например, травки какой-то не хватает Где-то еще чего-то не хватает Ну что вы, ребят, хотели? Игра все-таки 2012 года выпуска Здорово, чувачок Чем, чем, чем банчишь? Чем, чем торгуешь? Можно с тобой поговорить-то? Что-то какие-то все неразговорчивые здесь. Хочу поговорить с тем, хочу поговорить с другим, но не получается. Ну что ж, друзья, вот такой вот у нас Скайримчик, да, у нас юбилейное издание. Достаточно немало в него интересного завезено, но с этим количеством всего интересного нужно будет столкнуться уже в процессе вашего прохождения. Что ж, раз мы купили удочку, давай сейчас сразу же постараемся затестить, чтобы уж совсем... Меня грязью и палками не закидали, что я тут совсем ничего не показал. Ну-ка, давай попробуем. Вот у меня удочка, значит, есть. И попробуем, используем. Сейчас мы а, попробуем, воспользуемся рыбалкой. забрось удочку, взаимодействуйте, чтобы вытянуть, а, вытянуть леску. Если, все сдел... Если вы сделаете это, когда леска будет натянута, вы вытащите свой улов. А, рябь на воде в момент, когда вы забрасываете удочку, указывают на наличие рыбы. Если вода осталась спокойной, ловить больше нечего. Рыба вернется на следующий а, день. Ничего себе. Ну-ка, давай попробуем. Так. Закидончик, что, тянуть надо, да? Тут что-то плескалось же, вроде. Надо было, мне кажется, тянуть на Е. Ну-ка, давай еще попробуем. Всплески, всплески. Ждем, ребятки, всплесков. Только что были всплески. Вот же, поклевка, вот же! Улов! Что, я поймал что ли? Какой-то кувшин поймал. Ну-ка, еще разок. Может, еще раз попробуем, закинем? Так, ну это рыбалка, конечно, такая очень даже аркадная, я бы сказал. Рыбалка, друзья, у нас в Skyrim. Наконец-то! Давно многие фанаты ждали, чтобы была рыбалка. И вот мы ее дождались. Так, посмотрим, что у нас в этот раз клюнет. Ну-ка, ну-ка. Ждем поклевочку ждем, ждем, ждем, вот они круги, вот же было же да что ж такое, мне говорят, слишком рано я нажал не торопись, братишка, скрыть. подожди немножечко, вот вот же, да что ж почему рано-то, к рыбалке надо попривыкнуть но кувшин мы поймали, это уже хорошо, и это говорит о том, что кроме рыбы из воды можно вытянуть всякую шалупонь, типа рыбки, наверное, какой-нибудь и так далее, ну что ж, вот такой вот на Скайримчик, юбилейное издание лично, как по мне, то если вы хотите по максимуму ощущений, да, от Скайрима который а, будет достаточно красочнее и современнее, то лучше поиграть в Skyrim, или поискать в Skyrim как с какими-нибудь современными модами, то с большим количеством модов. Вот это вот издание, которое нам предоставили недавно, да на днях. Оно тоже как бы имеет место быть Да, сюда добавили какие-то новые фишки Но лично брать я сам бы его не стал А именно поискал бы где-нибудь на каких-нибудь неофициальных ресурсах Чтобы просто-напросто попробовать Что ты, зритель, думаешь по поводу вот этого юбилейного издания Skyrim? Пиши, пожалуйста, свои комментарии и размышления на этот счет И мы, конечно же, с тобой это все это дело обсудим Ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность Отвечать на совершенно все твои комментарии без исключения Также пиши мне, предлагай, какую бы ты еще хотел игру увидеть на моем канале